Экспериментированный дайкон делается очень быстро. Раз, два и готово. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, насколько это легко. Привет, друзья. Привет, мои дорогие подписчики. Сейчас сезон дайкона. Это вкусная редиска китайская. И я буду ее мариновать. Очень вкусно, полезно, быстро и хранится целую зиму. Дайкон я хорошо солю и перемешиваю это я делаю для того, чтобы из редиски вышла лишняя влага. На два часика это все стоит, и я буду его периодически перемешивать. Пока дайкончик выпускает сок, я приготовлю овощи для маринада. Так как мы находимся на съемочной площадке, вот здесь у меня шикарнейшие ребрышки барбекю. Только-только приготовил и провел дегустацию. Обалденные ребрышки. Как сделать вкусные ребрышки настоящие барбекю в квартире с дымком подкопченные. Ссылочка вот здесь сверху. А сейчас я пока возьму и подготовлю лук парей. Я буду обжаривать все овощи в толстостенной кастрюле с котоварки. Отправляю сюда. Овощи в арке. Порейчик. О, красота. Чесночок. Для ароматизации масла имбирь я пока не чищу. Нарезаю его мелкими пластинками. Такой ручок хороший. А здесь я уже квашу капусточку. Обычная классическая капуста, квашеная, без рассола, в своем собственном соке. Очень вкусно. Друзья, как вкусно и быстро заквасить капусту. Ссылочка вверху. Пучок вкусной и ароматной кинзы. Корешки уже отдали полностью весь свой аромат. и Теперь я добавляю сюда резаную кинзу. А теперь я готовлю овощи для ферментации дайкона или кимчи из дайкона. А имбирь у меня же сейчас чищенный. Я его режу. Ароматное масло я вывел так чистая в кастрюльку без овощей. И добавляю сюда воду. Водички где-то около полтора литра. Пол бутылки светлого соевого соуса. Немного вкусного инвертного сиропа. Как быстро и правильно сделать хороший инвертный сироп, ссылочка вот здесь вверху. Черный перец горошек. Гвозичка. А это душистый перчик. И немного лаврового листика. И минут 5-6 покипеть, чтобы все пряности отдали аромат маринаду. Дайкончик уже хорошо выпустил сок. Я его полностью весь выкладываю на стол. Маринадик я остудил до температуры комнаты. И все это выливаю сюда. С толкушечкой, с перчушечками. Совсем-совсем-совсем. Вот так. Я это все ставлю в прохладное место. Такое как холодильник. И пусть она там стоит и ферментируется. Ух тыка, блац! Здесь у меня овсяный самогон. Ох, классная штука, сильная. М -м -м -м -м. Да Вот это ароматище, вот эта штука обалденная, вот это классно, так закусывать классно любые крепкие напитки. Кимчи из дайкона ферментируется уже месяц. До этого времени даже можно не подходить. Вкус совершенно плоский, нехороший. А вот сейчас это да.